Всем привет! С вами в эфире канал Портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня поговорим о такой вот интересной вещи, как и информационная война. И о тех средствах и методах, которыми эта война сейчас производится. Ну и в принципе она давно так уже производится. Методы старые, как наверное этот мир. Вот Просто очень многие люди то ли зомбированы, то ли, не знаю, насмотрелись нашего балета по телевизору постановочного, что не замечают какими средствами манипуляции пользуются власти. Но одно из таких средств ⁇ это информационные вбросы. Что такое информационный вброс? Информационный вброс ⁇ это когда вам под благовидным предлогом раскрывается какая-либо информация, которая ранее не освещалась в нужном русле. Ну, например, например всем известная информационный вброс, что давайте перестанем расписываться в паспортах. Тем самым мы не будем заключать а, договоры а, оферты и так далее да, с Российской Федерацией. И вот значит, что это повлекло. Весь народ такой, о, классно, круто, мы не будем, мы отказываемся у всех, естественно, война, волна патриотизма внутри, да, такая наросла, всех накатила. Для чего это делается? Во-первых, это делается для саботирования определенных процессов и определенных работ, это раз, это может быть применено по двум причинам, либо какие-то внутренние государственные структуры друг с другом воюют, да, либо, какая-то оппозиция, ну, допустим, кто у нас сейчас оппозиция, да, или кто у нас сейчас массовики-затейники, это наша же власть. Вы знаете, что у нас в России нет никакой оппозиции, что все кормятся с одной кормушки, все партии абсолютно Жириновские, Жириновский, Явлинский, все, кто есть, все абсолютно кормятся с бюджета одного, значит, кормушка у них одна, поэтому говорить о том, что что-то там КПРФ отстаивает, что-то там Жириновский за людей, нет, ребят, нет у них такой задачи, но они могут друг с другом воевать, они могут руками людей разрушить какие-либо структуры, ими же созданные, им они неугодны стали, либо по какой-то другой причине что-то там произошло, либо надо закрыть финансирование. Каким образом прекратить финансирование выпуска бланка паспортов? или его снизить, ну вот каким образом, ну можно вкинуть так, вот такой вот бро, вброс по паспортам, тогда люди перестанут э, ходить и получать паспорта, либо люди перестанут в них расписываться, да? либо еще что-то, вы понимаете, что ваши действия, вы какую-то правду непонятную отстаиваете, я не буду расписываться, а они тупо за вашими спинами пилят бюджет, но не расписался ты в паспорте, но ты с этим паспортом никуда теперь не пойдешь. Ни один счет в банке не откроешь, ни пенсию тебе не начислят без этой подписи, ничего не сделают, потому что паспорт является недействительным. Либо там будут сторонние отметки и так далее, что а, помыкаешься, помыкаешься, погоремыкаешься, куда ты придешь получать новую корочку. Так вот, ребят, а новая корочка... Вы поймите, что у них есть определенный бюджет и у них есть определенные расчеты, сколько выпускать вот этих бланков. Вот я вам скажу недавно, что в Москве был такой коллапс, три месяца не было бланков бланков заграничных паспортов не было. И вся Москва сидела и ждала. Никто не мог не обменять паспорт, не получить новый. У кого-то странички закончились, да, но визы там еще были действующие. Не могли люди получить паспорт. Почему? Потому что был определенный вброс да, с заграничными паспортами. Люди начали халтурить, люди начали там не подписывать, еще что-то. Соответственно, что произошло? А произошло то, что выгребли все паспорта, люди сунулись на границы, а на границе без без подписи им развернули, были денежные потери по билетам, по оплаченным гостиницам и так далее. Да, люди пошли переоформлять бланки. Ребят, кто заработал на этом? Вот теперь быстро включаем калькуляторы. Заработали туристические компании, заработали гостиничный бизнес, да, и заработали кто? Структуры МВД, структуры миграционной службы, которые выдают заграничные паспорта. Они заказали новые, новые паспорта, у них кончился, понимаете, вот они заказали, допустим, они заказывают их раз в квартал. Вот заказали они там 100 миллионов, да, и эти 100 миллионов кончились, они еще 100 миллионов заказали. Понимаете, то есть им выделили дополнительный резервный бюджет, они больше заработали денег. Все. А вы ходите дальше, как дураки, а где эти деньги скрыжили? Потому что стоимость печати одного паспорта, там, 6 рублей 80 копеек, ну, я утрированно говорю, да, а вы за него сколько пошлину заплатили? Ну сколько, сколько? Сейчас почти 5 тысяч за гранник стоит, да? Нормальная, да, цена? Вот, ребят, вы понимаете, что кто-то такими действиями отмывают деньги. Более того, вы все прекрасно знаете, я вам уже озвучила эту ситуацию, что Россия закрывается. 15 сентября России больше не существует. И Трамп дал поручение Путину сообщить народу своему, что либеральная система, в которой жила страна Россия, она прекратила свое существование. И вот она именно прекратит 15 сентября. А что такое либеральная система? Кровь либеральной системы – это коррумпированность, это ее кровь. И вот эти вот законы путинские, знаете, давайте бороться с легализацией, отмыванием денежных средств, коррупцией. Кстати, почитайте внимательно, что входит в коррупцию. Отъем чужого имущества – это коррумпированная схема, а значит, это кровь либеральной системы. Захват чужого имущества, мошенничество, манипуляции вымогать что там еще входит взятки но взятки это один из, из пунктов и что-то еще там входит почитайте что входит вообще в коррупцию в само определение она есть кстати в федеральном законе про коррупцию есть это определение поэтому почитайте узнайте что вот все что сейчас делается в стране абсолютно все начиная с отъема имущества Совзяточность, коррумпированность ⁇ со с это все кровь либеральной системы. Это ее жизнеобеспечивающий обеспечивающий ресурс. Поэтому как можно, это, знаете, все равно, что вот я когда прочитала вот эти два закона, да, давайте там два, первое про коррупцию, второе отмывание легализацию, это, знаете, я когда их увидела, у меня был реально гомерический какой-то смех, потому что это, знаете, лозунг пчелы против меда, вот реально, да, давайте-ка мы тут пчелы против меда, что-то там попастуем, ну, бред бред а, причем закон это им уже сколько лет на самом деле этим законом да понимаете ну почему они нифига не работают а потому что как как взять и а, уничтожить кровь питающая эту либеральную систему где все в принципе построено на налогах, отъеме, рабская система, понимаете? Так вот, ребят, система ломается, и она должна быть сломана. Причем она должна быть сломана, а об ее смерти должно быть, обязан прям Путин сообщить, до 15 сентября. 15 сентября – последний день. Что делают чиновники в этих условиях? Давайте теперь привлекать ваши мозги. Они у вас у всех очень умные. Ну, теперь давайте думать, что же, как же они могут последний бюджет быстренько потырить по карманам, быстренько там, не знаю, очередную яхту себе купить, очередную бабу там снарядить золотом. Как? А давайте-ка мы устроим зорницу и сделаем вброс, что не надо расписываться в паспортах. Сказал какой-нибудь начальник МВД. Все таки о, круто, давай. И вот они начинают каких-то блогеров подкупать. Там, а что, блогерам много надо, что ли? 50 тысяч, 100 тысяч кинул. И они это быстренько-быстренько все раскидали. Два-три блогера включилось, а остальные уже на волне хайпа. Это все подхватили. И вот уже вся страна ос помогает осваивать бюджет структурам МВД. Понимаете? Они, значит, там двойной тройной бюджет закладывают, корочки печатают. Уже Москва, бедная, не справляется с этими корочками, понимаете, а народ все какую-то хрень жует. Вот вот. если рассмотреть, я вам рассказывала, кто не послушал лекции, там где-то в районе 30-х лекций я рассказывала лекцию про объект учета «Физическое лицо». И я рассказывала подробнейшим образом, как на этот объект, объект учета создаются и вешаются различные документы. И эти документы лишь добавляют прав и обязанностей этому физлицу, но не вам как человеку, а вашему объекту учета. Да, это, то есть, грубо говоря, у вас есть машина, у вас на машину есть куча документов, но они же не ваши. Да, они же вам да, ничего не подтверждают, они на машину, у у вас есть ПТС, страховка, что там еще есть, какой-то там СТС, да, технический паспорт, средства и так далее, но вы хотите, допустим, парковаться на стоянке у какого-нибудь ГУВД, например, да, вы сотрудник, вы идете, получаете что? Пропуск. Идете, все, и вот теперь ваша машинка может теперь на этой территории парковаться. Да? А теперь вам нужно проехать туда, где вам нельзя. Вы идете, что получаете? Да, получаете еще какую-нибудь бумажульку. Но это же не ваша бумажулька. Это бумажулька вашей, вашей машинки. Вот то же самое действует в отношении физлица. Понимаете, это не вы имеете право, а ваше физлицо. Да, а если вы бенефициар и представитель физлица, то вы в принципе, ну не представитель, а бенефициар выгодоприобретатель, то все сливки, что вы можете выгодно приобрести, вы можете слизывать, а все остальное, пожалуйста, государство. Потому что физлицо-то кто создал? Вообще-то два лица, да, вы человек, да, и государство создало вдвоем. А тут действует принцип простого товарищества, ребят, вдвоем. Ну, он конечно, действует. Почитайте... Аферту я там все подробно изложила с точки зрения законов, почему государство убытко приобретатель а человек всегда выгода-приобретатель. И это все очень четко регламентировано в законах. Так вот, ребят, значит, наши любимые чиновники, для того, чтобы себе набить карманы, в то время, когда рушится либеральная система, и они все об этом прекрасно знают, им нужно сделать так, чтобы успеть освоить все бюджеты, которые запланированы до конца года. Они, вы понимаете, кто знаком с бюджетной системой, те знают, что бюджеты выделяются наперед. Они осваиваются, а потом остатки отдаются обратно. Вот, если вдруг остались остатки. Но остатки отдаются всегда со штрафами, поэтому а, они всегда тырятся. Ну, то есть как-то там расписывается, что-то закупается на будущее и так далее, лишь бы этих остатков не было. Вот, потому что иначе придется штраф выплачивать. Так вот, ребят, Куда девать остатки, если с 15 сентября все прикроют? Ну, куда девать остатки? Вот они с начала года начали зорниться. В том году была такая же история, понимаете? Они осваивают бюджеты. Просто тупо на вашей неразумности, непонимании они осваивают бюджеты, потому что они прекрасно знают, что никакой бланк, он не будет действительно, у вас будут проблемы. Им срать на ваши проблемы, что вы там какие-то, я не знаю, в отпуск не полетите, детей на море там или в санаторий не вывезете, да всем плевать, понимаете? На ваши проблемы, да плевать, главное сейчас они заработают на корочках. А вы понимаете, какой там люфт, какой там вообще наценка, какая для заработка, да? если там 7 рублей корочка стоит ее напечатать, а продают ее за 5000 а некоторые загранники еще побольше продают. Ну, ребят, ну это же это просто несопоставимые размеры прибыли, вы понимаете? И какие бы там они ни говорили, что вот сейчас дорого, какие-то там знаки водяные, какая-то еще лабуда, да 3 копейки это стоит, это а печать, господи. Все это стоит 3 копейки. Поэтому... Вот эту вот зарницу я каждый раз смотрю и поражаюсь, думаю, господи, ну неужто у нас люди такие неразумные, что никто ни разу не задался вопросом, а дай-ка я разберусь, а стоит ли мне вообще там ставить эту подпись или не стоит, а чем мне это грозит, да, а какие у меня будут последствия. А вообще, а что вообще, сыграет ли это какой-либо роли? Но ну, мне же нужен этот загранник, мне же нужно съездить там, не знаю, в Италию, посмотреть э, на Колизей там и так далее. Но вы же хотите реализовать свои желания, понимаете? Вы, э, получается, идете и вредите сами себе, а какой-то чинуша набивает свои карманы, вот и все. И таких зорниц, ребят, я вам могу привести миллионы миллионы. Вот у меня, когда а, присылают мне из других групп разные сообщения, там, вот, давай раскидай в своих группах, там, давай агитируй, мы сейчас все пойдем, мы сейчас будем открепные писать, или какую-то лобуду я такая смотрю, такая, ага, ну очередная зорница. Сейчас все народ пойдет и будет там открепные, нет, да какая разница, им будет проще. Вот эти плавающие книги с открепными, они же вас в эту плавающую книгу перекинут, им будет еще проще. Значит, это кому-то выгодно, понимаете? Вот такая зорница. А если вы в ЦИК напишите, что вы в принципе нарушаете конституционный строй Российской Федерации, я как человеком запрещаю использовать данные моего физического лица, этого будет вполне достаточно. У ЦИКа на сайте официальном есть официальное обращение, можете туда написать. Никаких открепных брать не нужно. И напишите, скрин экрана сделайте, можете им туда в Варде закинуть документом, есть у них такая возможность. И этого будет достаточно. Понимаете, что вы как человек, как высшая власть, дали свое распоряжение. Сохраните номер там, или что они там вам скажут, что ваше обращение принято. Сделайте копии экрана. Все у вас будет в подтверждении. Но опять же, надо, ребят, понимать, что вы в зарницу играете. Вообще сам ЦИК – это не конституционная единица. У нас в Конституции Российской Федерации не прописано, что выборы производятся циком. Нет такой структуры, точно так же, как нет структуры Верховного совета в Конституции 77-78 года. А у нас Верховным советом подписаны практически все законы этого периода. Нет таких такого органа власти, нет, он не, не предусмотрен. Он был раньше в Конституции 34-36 года. Вот в, той, в, той, в том государстве был, был такой совет, а в этом государстве нет. Государственный устой, конституционный строй поменялся, вы понимаете? И здесь то же самое, конституционный строй поменялся, каким таким законом предусмотрен ЦИК? Сфигали бы. Ну вот откуда он взялся? Почему-то взялся ЦИК. Если высшим проявлением э, своей власти народа это референдум и свободные выборы. Что значит свободные выборы? Это, э, свободные выборы у нас подразумевают, что это тайное голосование? Что-то я сомневаюсь. А тайное голосование является свободными выборами? А где такая экспертиза? Кто ее сделал? Понимаете? А где написано, что свободные выборы реализуются посредством органа ЦИК? Кто ЦИК вообще уполномачивал от народа, от власти? Да, и потом опять же, да, процедура передачи власти. На каком основании процедура передачи власти идет не от народа, не от человека, а от гражданина и от физлица? Вы идете, открепляете физлицо, когда передача власти идет от человека, а они как-то каким-то образом власть у физлица забирают. Каким? Голос они забирают. Каким? Вы открепное делаете физлица. Какого физлица? Но ну, это маразм, вы понимаете, что это тупо маразм. Поэтому я считаю, что лучшим вариантом сказать, что циквы кто такие, вы нарушаете конституционный строй, вас никто не делегировал и не назначал. Если у нас, допустим, судебная власть, прекрасно прописана в Конституции, да, что у нас есть Верховный суд, который действует на основании федерально-конституционного закона, у нас есть Конституционный суд, у нас есть суды общей юрисдикции, да, или федеральные суды, которые действуют, и для каждого есть свой ФКЗ. Для каждого, и это все прописано в Конституции, ребята. А что не так у нас с ЦИКом? У нас ЦИК нигде не прописан. Каким боком он создан? Как он создан? Понимаете, вот это вот вакуум, который никто не запомнил. И всем ходят, дурят голову. Я вот смотрю, оба, на очередной вброс. А давайте мы побежим, все открепные возьмем. Что это значит? А это значит, что кто-то придумал фишку, как э, отмыть очередные деньги. Понимаете? Кто-то придумал фишку, потому что кто-то же должен, значит, какие-то бюджеты будут налево отпилены, да, вот, вот теперь с этими плавающими книгами ими же кто-то заниматься должен, значит, туда будут бюджеты отпиливаться. Выводиться за границу. Знаете, где у нас открепные книги фи фиксируются, где они вообще на самом деле? Они в посольствах за границей, открепные книги. Они туда все рассылаются, в посольство за границей, потому что период отпусков, хрен его знает, куда там человек улетит, уедет, да, он в любом случае должен где-то пройти, ну, как бы реализовать так называемое свое право, да, на выборы, которого у него нету, потому что у гражданина нет права выборов. Ему Конституция это право не дали, а у физлица тем более нет права передавать свой голос кому бы то ни было. Понимаете, но это бред, это все равно, что я сделала лицо, я пошла, открыла ООО или ИП. И вот я такая сижу, да я учредитель своего же ИП, вот у меня работает ИП, да, и теперь мое ИП должно пойти на выборы проголосовать. Ну это что за чушь-то, ребят? Ну это вообще маразм крепчает у нас. Вот, я вот когда сижу, открепные от физлица, физлица у нас ходят голосовать с какой-то стати. Где такое написано, что у физлица вообще есть какие-то полномочия и права на это? И откуда физлица? Тогда давайте хорошо рассмотрим процедуру, а как к физлицу попала власть, если вся власть человеку принадлежит. Сначала она должна попасть гражданину как-то. Да, вот у нас есть федеральный закон о выборе, о выборности граждан, о выборе гражданами Российской Федерации, там, тра-та-та, -та, об участии граждан. А как гражданам власть-то попала? Вот мне непонятно. Вот вы мне расскажите, как власть перешла к гражданам? А от граждан к физлицам голос перешел. Как? Где эта процедура написана? Вот я не догоняю. Вот я рассматриваю гражданина с точки зрения э, работника. Да? Вот я работник, допустим, какого-то ООО, там, я не знаю, рога и копыта. Вот я его сотрудник. У меня есть пропуск на территорию этого ООО рога и копыта. Да? И как-то у этого пропуска... Не у меня лично, да, а у, у этого пропуска появляются какие-то полномочия. Ну, понятно как, что это какие-то должностные инструкции. Но я не понимаю, вот самое, как, где написана процедура, да, что я не понимаете, вот, у вот этого пропуска появляются полномочия, такие же, как и у самого человека. Но невозможно. Но это просто невозможно. Какая-то должна быть процедура, да, что ты переносишь свои права, там или еще что-то. Как-то они закрепляются за гражданином или на бумаге. Это конституционно должно быть прописано. Понимаете: в конституционном строе. А в конституционном строе все эти права и свободы, и выборность и референдум закреплены за народом. А процедура передачи от народа или наделения там гражданина, да, какими-то полномочиями, его нету. Зато сразу есть федеральный закон. Без федерально-конституционного закона, без переходного закона. Понимаете, у нас связующий закон между федеральными и между Конституцией это ФКЗ. Я не видела ни одного такого ФКЗ. Вот честно, вот не видела. Более того, этот ФКЗ должен быть заложен в основу конституционного строя. Должна быть связка. Ну, посмотрите, как это реализовано с точки зрения судов. Вот открываете статью там 128, 129, да, вот, ну, где-то в этих цифрах, открываете статью и смотрите, как это реализовано. Заложено ФКЗ и ФЗ. Все, значит, мы открываем соответствующий, находим ФКЗ и ФЗ, и там есть вот эта связочка. да? Ну, с, с точки зрения судов, там связка теряется по передаче власти, но неважно. По крайней мере, дальше мы можем проследить хронологию, да, это все заложено. С точки зрения ЦИКа ничего не заложено. Понимаете, вот очередной инфовброс и инфомусор. Следующий, и вот таких зорниц, ребят, миллион. Вы себе не представляете, как вам дурачат голову ради того, чтобы какая-то чинуша значит, добралась до кормушки с вашей помощью. Вы себя ведете, как дети неразумные, да, о, вам сказали, вы там бегом-бегом побежали, а кто-то а кто нажился за ваш счет, значит, это кому-то выгодно, правильно? Ну каждому же человеку не объяснишь, человек же начинает думать, ой, а мне надо или мне не надо, да какая разница, надо или не надо, понимаешь, что изменится, тебе нужно ехать за границу, тебе нужен документ, который работает, да пойди и сделай, что будет, вот я там какой-то договор не подпишу, ну тогда вообще не ходи, паспорт не получай, сиди дома, никуда не выходи, все, вопрос решен. И, и сам останешься с деньгами, да, и без проблем, и они ничего на тебе не заработают. Но ну, тогда уж надо вот так вот действовать. Вот все начинают вот эти бросы с открепными, да, Я вообще предлагаю: давайте саботируем эти выборы, давайте сделаем так, чтобы никто не пошел. Но опять же, да, будет ли иметь это смысл? Не будет, объясню сразу почему. Потому что они насильно под угрозой увольнения выгонят весь свой а, электорат из госструктур. А сколько у нас работает на госструктуры? 70% населения. 70% предателей, да, работающих на иностранную госструктуру. Вот. 70% они выведут их под угрозой жизни, смерти, увольнения, всего чего угодно. Это, это нормальная процедура. И вот эти вот проголосуют. И никому вообще всем плевать, что это все нелегитимно, что это все фигня. Нет, всем плевать. Понимаете, все равно выборы состоятся. Что бы вы тут сейчас ни делали, и как бы вы с открепным ни бегали. Понимаете? Они все равно выведут свой электорат, который проголосует. Все, этого будет достаточно. А за вас распишутся тихо, мирно. И вы об этом никогда не узнаете, потому что подушные книги запечатываются, больше никогда не вскрываются, через год уничтожаются. все. Стоит овчинка выделки? Не стоит. Единственный вопрос – это саботировать и сорвать все, потому что это все в принципе незаконно. Вот в принципе незаконно. Вот если каждый это будет понимать, что это маразм, все эти выборы – это маразм. Вот до каждого донести, в том числе и до государственного электората, донести, что не ходите. Прям вот всей школой или там, я не знаю, всей, всей больницей, да, не ходите. Ну, потому что это бред, вы что считаете себя дураками, дебилами, баранами, вот я себя не считаю, я не собираюсь идти, я вот сейчас не оскорбляю, вы воспринимаете меня корректно, да, я просто взываю к, может быть, каким-то внутренним человеческим качествам, да, людей, что ну вы же так себя не считаете, вы все считаете разумными людьми, ну да, попали в такие условия, да, работаете на госструктуру, но человечность у вас где-то есть внутри. Ну что же вас уж совсем вот так вот принижают, а ну честь, достоинство должна же быть. Поэтому, ребят, я против различного мусора даже в наших ресурсах, в нашей группе, потому что все нужно понимать, все нужно разбираться, нужно знать глубже гораздо и понимать глубже, что люди затевают, да, вот чиновники наши, как они это делают, а для этого нужно понимать в совокупности все происходящее, понимаете, в совокупности... У нас сейчас вообще распространено такое заболевание, называется розеточковый кретинизм. Да? Это неспособность человека оценить в комплексе, происходящее, то есть он оценивает по каким-то выдранным фактам. Вот ему здесь сказали, он все, он возбудился и сразу побежал что-то там делать, да, у него импульс на действие пошел. Поэтому вот этим вот пользуются, к этому и вели. Для этого у нас пропагандируется пьянство, да, для этого у нас Медведев пересчитывает благосостояние народа, привязываясь сколько бутылок он может купить. Вот в советское время было хуже благосостояние народа, потому что в советское время вот советский человек на свою зарплату может купить 30 бутылок водки, а сейчас 60. Благосостояние выросло. Ну, дебил, что с него взять-то, понимаете? Вот. Я вот когда на него смотрю, я думаю, ну правда, что ли, уже там гукареку у него в голове. Ну ладно, не будем переходить на оскорбление личности. Ребят, что еще хочу сказать. Значит, очень внимательно и осторожно относитесь ко всем вот этим зорницам. Не давайте им зарабатывать, разворовывать бюджет. Это первый момент. Второй момент. Я вам даю информацию, чтобы вы понимали, что в принципе в стране происходит, потому что у нас всей стране 30 лет показывают постановочные балеты. Да? А люди реально не понимают, что происходит. Почему происходят те или иные события, почему происходят какие-то действия, люди просто не понимают. Вот то, что я рассказываю, что там рушится банковская система, ФРС, туда-сюда, Ну то есть какие-то политические а, значимые, финансовые значимые события, я вам рассказываю только для того, чтобы вы понимали в концепции всего происходящего, что происходит. Я вам рассказываю факты. Это не значит, что нужно сидеть, депрессировать, все шеп, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Поверьте мне, очень большое количество людей сейчас работает над тем, чтобы изменить жизнь к лучшему, чтобы сменить вообще систему власти. Значит, система либеральной власти, она будет сломана окончательной. сейчас мы находимся в переходном периоде. И сейчас идут процессы, они запущены были еще в 2016 году, идут процессы передачи власти. От старой к новой. И я вас уверяю, что новая власть будет совершенно с новыми механизмами. Там не приживется ни один бывший либерал, даже самый крутой первоклассный руководитель. Почему? Потому что этот первоклассный руководитель первоклассный в либеральных инструментах. А в инструментах новой системы он нифига не разбирается. Он там такой же дятел, как и все мы, поэтому у нас шансы и позиции равны. Да, сейчас вот каждый, проявивший себя, может, в принципе, я не знаю, провозгласить себя властью и сказать, что а я хочу пойти помогать народу. Почему нет? Может. Потому что что мы создаем? Мы создаем что-то, нечто такое новое, которого нет еще нигде, понимаешь, и ни разу не было. История не знает такой системы. Но либеральной не будет точно идет передача власти. Вот, как она будет? Ну, как-то будет. Это, по крайней мере, не вопросы моего уровня, я не буду их не озвучивать, не освещать, потому что я о них знаю косвенно, и у меня нет полномочий вот эту сферу освещать достаточно популярно, широко и с, с какими-то ну, подтверждениями, фактами и так далее. Вот, ребят, просто нет полномочий. То, что я знаю, я вам рассказываю поверхностным образом, хотя бы, чтобы у вас сформировалось понимание, да, но допуска допустим распространять в широкие массы, ну понятное дело сейчас могут всякие, как сказать, э, казачки засланные, да, подорвать, подорвать всю работу, что собственно говоря и происходит и всякие нападки и все остальное, поэтому, ну не надо лишний раз людям мешать, люди работают, пусть работают, да, зачем мы будем там туда э, влезать какие-то там инсайдерскую информацию узнавать, да и что-то делать какие-то вбросы, мы людям просто можем помешать. Вот сейчас э, в наших силах это верить в то, что у них все получится. Вот, и верить в то, что им помогают небеса, но потому что, ну, по-другому быть не может, да, мы все уже хотим нормально жить. Вот, поэтому депрессировать не стоит. Я вас очень прошу, не надо. Вы просто оцениваете те события, как исторические факты. Ну, было у нас в жизни вот так вот, но теперь будет по-другому. Просто понимайте, что сейчас происходит, потому что люди от непонимания, они а, в такую истерику, в такую депрессию вгоняются, да, что, что все плохо, все пропало, там не знаю, банки мочат, все это. Но просто вы понимаете, что система ломается, а когда система ломается, она однозначно умрет, и банки все однозначно умрут это вопрос времени. И понятное дело, что им напоследок надо нажраться я не знаю, там как перед смертью не надышишься, но они пытаются да, они к этому стремятся. Поэтому нужно просто понимать да, и уже с другим отношением к ним идти, не бояться их, а понимая, что это просто у них предсмертная агония. И в наших силах им дать возможность быстрее умереть. Вот и все. То есть им надо чуть-чуть помочь. Они сидеть их бояться. Не надо их бояться никого. Ни ЖКХ, ни банки. Они все равно умрут. Это вопрос времени. Максимум три года. Да, им осталось максимум до 2022 -го года. Все, не будет их потом никогда. Поэтому надо им чуть-чуть помочь. Вот этим я и занимаюсь. Им чуть-чуть помочь. Это сделать быстрее да, уйти на, на свет иной. Вот, ребят, поэтому э, я категорически против информационных вбросов. Я категорически против зарниц для народа, да, в котором страдает народ. А Какие-то чиновники набивают себе карманы, поэтому всю информацию я очень тщательно проверяю. Я консультируюсь со своими коллегами по поводу той или иной информации. Да. И если я вам говорю, что это зарница, значит, это зарница. Все, вопросы отставили в сторону, успокоились, живем дальше, решаем свои вопросы разбирать с каждым, почему и как. Я уже 10 раз обговорила все в лекциях, да, пожалуйста, давайте будем уважать и экономить время друг друга, переслушайте, уже все, все есть в эфире, уже на 100 раз это все объяснило. Вот, давайте с вами договоримся, что если я говорю «зарница», все, мы успокоились все и больше вопрос не поднимаем. И друг дружке, пришел новенький, дали ему лекцию послушать, все, сказали «зарница», все, сиди, молчи, не надо ничего делать, вот, давайте не будем давать чиновникам, понимаете, грабить на наше население и грабить наши бюджеты. Пусть они лучше стухнут. Давайте грабить их. Давайте будем саботировать их работу, чтобы они вернули эти бюджеты со штрафами да, и выгребли еще из своих карманов. Вот Я считаю, что их надо теперь наказывать рублем. Поэтому давайте саботировать их Зорница. Они нам будут отправлять зорницу, а мы им будем саботировать. Вот это лучший вариант. да? И на это лучше потратить ресурсы свои, мои, ваши, да, нежели я буду тратить ресурсы, объясняя каждому, почему не надо ставить подпись и какие могут быть последствия. Но вы понимаете, что вы не на то свое внимание э, от, уводите, вообще не на то, и не на то свое время тратите. Если я каждому буду объяснять, мы вообще ни черта ничего не сделаем. Давайте лучше вот все примем за основу, да, что есть такая игра «зорница», вот. она вот с такими последствиями, поэтому лучше действительно выяснить, «зорница» это или не «зорница», да? вот. чем сидеть и каждому объяснять, что, что в мире происходит». Вот, ребят, все, что сегодня я вам хотела сказать, я считаю, что это очень важное такое вот замечание, чтобы у вас сформировалось понимание в голове, что сейчас происходит в агонии, да, что, что сейчас наши власти делают, творят, и почему а, в преддверии за неделю до 15 сентября срочно назначена куча выборов. Вы понимаете, что какие бюджеты надо освоить? Быстро, потому что их вернуть придется. А там еще до 20, до конца года все расписано, до 21 декабря, по-моему, да, или до 22 бюджета, а потом надо будет возвращать их за неделю до Нового года. Вот, поэтому очень срочно надо провести выборы, очень срочно. Очень срочно эти все бюджеты распилить, очень срочно. Но еще если параллельно там МВДшники все карманы за паспорта набьют, да, там еще что-нибудь произойдет. Ну, зорниц у нас очень много по стране, я вам серьезно говорю, Поэтому, если у кого-то есть сомнения насчет той или иной, того или иного мероприятия, в которое у нас сейчас народ плавно вовлечен, причем достаточно большими массами. Еще хочу сказать такую штуку прозорницу, да. Смотрите, иногда вот сейчас вот в Москве идут такие нехорошие всякие вещи в плане, что выводят людей на улицы. Это тоже в своем роде зарница, потому что власть прекрасно понимает нелегитимность вообще выборов. В принципе, им нужны массовые беспорядки. А, почему? Вот смотрите, они сейчас выводят сотрудников, там нацгвардия, полиция, да, это пособие выходного дня. Соответственно, вот сейчас в нацгвардии идет конфликт, да, нацгвардия уже не хочет выходить, потому что им не платят это пособие выходного дня. А как не платят? Оно насчитывается, значит, его узкому не то есть понимаете, как они тырят бюджеты? Они уже выводят полицию всю на улице в выходные дни, а людям за это не платят они эти бюджеты даже вот так умудрились придумать, тыбрить, но это уже вообще уму не постижет. Понимаете, какие там сидят, я <смех> не знаю, гении, как распилить бюджет и распихать по карманам. Я вот каждый раз смотрю, и я поражаюсь, думаю, ну надо же, а? уже вот так вот догадались бюджеты тыбрить. И вот смотришь, каждое мероприятие властей, это уже какая-то дебильная агония, вот реально. У меня вот, кстати, сегодня сообщение такое, <смех> <смех>. <смех> все на нехороших словах построено, да? но тем не менее. Ребят, уже, уже прав, правда смотришь на эту агонию, вот кроме таких слов больше уже даже, ну я не знаю, припечатать их уже нечем, вот правда, поэтому... Приношу, конечно, свои извинения за сквернословие, но тем не менее, да, это, наверное, самое подходящее определение сейчас к нынешней ситуации. То есть называть вещи своими именами это всегда почетно. Вот. А, какие у нас еще мероприятия? Ну, разные мероприятия, ребят, все. Но ну, если зрить в корень каждого мероприятия, вот это каждая зорница, это всегда идет распил бюджета. Всегда. Опять же, да, люди э, э, увезли в автозаки люди, то есть что это, это вы там выделили бензины, выделили это, в общем, там дали на местах всем завхозам стыбрить, понимаете, там, ну, ребят, но ну, идет конкретный распил бюджета. Вы что думаете, что какой-то переворот власти вот эта вот мирная толпа организует? Да нет, конечно, идет такой вот массовый распил бюджета везде, по всей стране. Потому что надо сейчас все возвращать, либо надо что-то делать, либо начнутся посадки. Вот, вот э, предлагаю всем посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, да, оценить здравомыслим своим оценить, да, что вообще сейчас происходит, и как-то уже начинать по-другому мыслить, думать в отношении всяких разных зорниц, потому что ну, это мероприятие, которое уже просто, понимаете, у меня разум отказывается уже это в принципе понимать, потому что каждый раз они выкидывают что-то новое, и когда ты знаешь, откуда ноги растут, и когда ты прекрасно понимаешь, что ну, этого не может быть, потому что этого в принципе не может быть, да, вот как в не знаю, в истории с ЦИКом, что это, это то, чего нет, а бюджеты колоссальные. Вот и все, вот и делайте выводы, господа.